Совет дня. Почистите ваш компьютер изнутри, а то пыль завалялась. Чего? Я его уже сколько раз чистил и чистил, а ты все равно меня об этом просишь? Ну хорошо. Открываем. Ахем, кем, хем, ахем, ахем, Нихера себе сколько пыли. Ах да, я же долго смешные ошибки шинавс не снимал. О, а вот и зрители. Всем привет, с вами Стигботман. Ботман. И это, наконец, 12-я серия смешных ошибок. Ну что, народ, погнали нафиг. Поддержка Windows 7 была прекращена в январе этого года, но вы все еще можете заплатить микромягким денежку чтобы ваша ось поддерживалась еще два года. А что я так свисты не смог сделать? Эх, хорошая системка была. Ладно, я плачу микромягким, надеюсь у меня все не отберут, а лишь процентик. Вы успешно продлили поддержку Windows 7. Наслаждайтесь. Ура! О, уведомление пришло. Ща гляну. Чта... О. Как с меня списались 24 тысячи рублей. Я же их на компьютер хотел потратить. бли и и и и и и и и и и и и и и и и и и Не и и и и и и и и она очень разозлилась и поэтому она кинула вам ядерную бомбу. Ой, а что это оранжевое свечение? Ах да, эта бомбочка сюда летит. Нееет. вам пришло одно сообщение. Так, на мой телефон походу. Ща посмотрим. Не понял, почему все в школах должны ходить в масках? Я сейчас так зол. Надо только пикалку включить. Все, успокоился. Эй, тебе уже в школу надо. А ну одевайся. Ну блин, а я думал. Каникулы будут две недели длиться. Окей, я прощаюсь с вами, потому что мне сейчас надо одеваться в шкалку. Я уже выключаю комп.